Всем снова здрасте, это снова это снова я, кому-то будет новая информация, кому-то просто напоминаю 28 марта прилетаю в город Герой Казань одним днем, состоится тренировка, себя покажем, людей посмотрим, объединяемся опытом Все подробности в группе КНБ Казань, приходите Будем друг друга. вы поглядите